Привет, сегодня мы решили поговорить о страховании выезжающих за рубеж. Очень актуальна данная проблема для тех, кто выезжает на работу за рубеж, где обычно такие люди покупают договора страхования. Большинство таких договоров страхования покупаются либо в компаниях, которые занимаются посредничеством при трудоустройстве человека за рубеж, Оформляют ему документы, помогают э, заключением контракта с непосредственным работодателем. И при оформлении документов также в комплект включают договор страхования. То есть, по сути, они выступают посредниками. Либо договор покупается онлайн, но это бывает гораздо реже. При оформлении такого договора э, важно учитывать его наполнение, поскольку... Очень часто те, кто едет на заработки, оплатив услуги посредника, пытаются сэкономить на страховом покрытии. С учетом, что стоимость договора страхования она, ну, не очень большая, люди все равно пытаются экономить на этом. И, соответственно, получают урезанное некачественное покрытие, что в дальнейшем приводит к массе проблем. Основные проблемы, которые есть в таких договорах. Первая вещь – это сублимиты. То есть, выполняя формально требования Визового кодекса Европейского союза, многие страховые компании выставляют покрытие 30 тысяч евро для выезжающего в Европу. Но проблема в том, что страховщики при этом устанавливают сублимиты на каждый вид медицинских услуг. Ну, например, устанавливается сублимит в пределах 100-100. 300 евро на одно страховое событие в стационаре. То есть вместиться с медикаментозным обеспечением, с размещением в палате в Европе в эти деньги просто невозможно. То есть человеку придется компенсировать затраты за счет собственных средств. Кроме сублимитов, также можно столкнуться с проблемой исключения страхового покрытия. Очень актуальные исключения в данном случае – это физическая работа в принципе, поскольку в большинстве компаний Покрытие физической работы требует э, повышенного страхового тарифа, то есть многие на это не идут и в дальнейшем, соответственно, выполняя физическую работу, травмируясь на стройке, на производстве, э, попадают в ситуацию, когда страховая компания имеет все основания для того, чтобы отказать выплате страхового возмещения. Также надо обращать внимание э, на исключение страховых случаев. В перечне исключений некоторые страховщики прямо исключают э, выполнение любой работы э, легально либо нелегально за рубежом. То есть при наступлении страхового события э, органы, которые будут фиксировать события за рубежом, либо это будет полиция, либо это будет э, служба спасения, либо это будет медицинское учреждение, они в любом случае отметят причину наступления травмы. Также нужно обращать внимание на то, что многие договора страхования содержат прямое исключение причинения ущерба вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. В данном случае такое ограничение также может повлечь очень серьезные последствия. Мы были свидетелями многократно многих дорожно-транспортных происшествий с участием украинцев за рубежом. И еще один момент. Нужно обратить внимание на... Порядок уведомления страховой компании о событии. Очень многие страховщики отказывают в связи с несвоевременным уведомлением. В договоре страхования должна быть предусмотрена возможность уведомления в краткие сроки. Например, от суток, до трех суток, э, при условии, что человек физически мог это сделать, поскольку очень часто ситуация складывается таким образом, что кому-то делают операцию, кто-то находится в бессознательном состоянии, и таким образом страховая компания вовремя не уведомляется, и в дальнейшем это становится предметом судебного разбирательства. Теперь, что касается самого договора страхования, э, в практике существует два вида – это сервисный и компенсационный э, договор. Сервисный договор подразумевает обязанность страховой компании обеспечить лечение за рубежом и оплатить это лечение таким образом, чтобы человек не вкладывался и не нес затраты на покупку медикаментов, на оплату медицинских услуг. На практике очень часто человек покупает компенсационный договор страхования, который подразумевает оплату ним медицинских услуг за счет собственных средств, а потом компенсацию этих денег по прибытию в Украину. При этом страховая компания выдвигает требования по согласованию затрат, по срокам подачи этих документов на компенсацию, что выполнить ну, достаточно проблематично. И в связи с этим также э, могут возникнуть основания э, для отказа в выплате страхового возмещения, которые в дальнейшем ну, будет достаточно сложно оспорить. При этом нужно понимать, что компенсационные договора, они запрещены, в принципе, при выезде в страны Европейского Союза. Поэтому при покупке договора страхования лучше вникнуть в суть и понять, какой договор приобретается, компенсационный либо сервисный. От покупки компенсационного необходимо отказаться, поскольку такой договор, в принципе, не предусмотрен визовым кодексом Европейского Союза и с ним могут возникнуть серьезные проблемы если выяснится что именно такой договор находится на руках при пребывании в странах Европейского Союза что делать если уже столкнулись с проблемой, ну пути решения может быть несколько, то есть можно пытаться воздействовать на страховую компанию через консульское учреждение той страны, где возникли проблемы то есть вернулись на Украину Понимаем, что проблемы произошли в конкретной стране, разобрались с условиями страхования, что они не соответствовали требованиям визового кодекса. Соответственно, можно обращаться, обжаловать действия страховщика и ставить вопрос о лишении его аккредитации в консульском учреждении той или иной страны. То есть это достаточно болезненно для любой страховой компании, и никто из страховщиков не будет рисковать потерей возможности продажи договоров страхования в какие-то страны Европейского Союза. Также решение страховой компании можно обжаловать Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Здесь желательно подготовиться, нужно собрать доказательства, подтверждающие нарушение условий страхования, либо закон о страховании, и э, инициировать вопрос составления комиссии акта о нарушении. Соответственно, компания вынуждена будет реагировать и искать пути решения этой проблемы. Ну и последнее, это э, судебная инстанция. То есть, если мы не можем урегулировать спор, в досудебном порядке, то необходимо обращаться в суд, собирать доказательства и решать вопрос в судебном порядке.